Всем привет, на связи Лев Чичулин, и это 35 выпуск эм, по Clash of Clans, по моему развитию вот этой вот крутой базы Лев Чичулин 2. Собираем дофига ресурсов, эм, где-то миллион собрал, и вот еще здесь по миллион четыреста, еще здесь 25 кристаллов. И деревья. И деревья разные. Эм, на канале очень важное событие. Просто вот не могу пропустить. И впихну именно сюда. На моем канале накопилось 60 фу, блин. Миллион подписчиков. Миллион. Эм, сомнительно, не правда ли? Давайте-ка загуглим. 64 в двоичной системе Ну-ка, ну-ка, ну-ка Че, правда миллион, что ли? Двоичная система Один миллион, да Это один миллион подписчиков Это очень тупо, знаю Но все-таки Первая система, которая существует И ну отлично, что Отпразднуем, я думаю, отлично, мне нравится. Э, прогрессируем. 64 подписчика. 2 в шестой степени. А уже в троичной системе это будет 729 получается. Ну и там дальше, что там? 4096. Эм, 15625. И еще больше там где-то уже под сорокет тысяч да это много семеричные вообще там тысяч 140 не знаю 160 ну короче там уже нереальные числа как бы доживу не доживу я не знаю может вообще никогда не будет так ну что ж ладно про юбилей канала такой странный поговорил, а теперь можно приступать эм, к самой работе, а у меня же клан такой еще, ну-ка, ну-ка, интересно, кто-то где? черде, эм, да ладно, пофиг, вообще безактивный клан, как будто у меня эм, мы готовы активнее, я не понимаю. Так, еще 59 здесь. Так, чем мы можем. А я же ничего не могу вкачать. -мо, -мо. Получается я просто так это все собирал. Ну ладно, ч, забор прокачаю. Как видите, забор уже почти вкачан. Тут осталось буквально. Э 26 клеточек забора. И он будет полностью вкачан. Давайте проверим исследование. Остались только хоги. 20 тысяч. Ну и плюс еще Король варваров 20 тысяч. Возможно на ближайших стримах я это апну. Но я же тоже человек. Мне нужно готовиться к ОГЭ в принципе. Так что возможно и не апну. В мае. В июне я думаю уже. Вот здесь все можно сделать почему бы и нет если силы будут если будет не лень на самом деле такое тоже преодолевать э, увы надо то обязательно апнем. так что тут у нас? Эм, Ну идем по так тогда по такую хоть хоть немного но надо так чё тут как бы раз Два, три. Потом сейчас заменю. Отлично. Прекрасно. Офигенно. Но ну, мне кажется, тут сотка на самом деле. Там спорить с этим. С этим, я думаю, не рискнете. Хотя вот э, воздушная оборона может э, напортить тут всю малину. Посмотрим еще. Ну, две звездочки тут будет. Это гарантированно. Она даже не достает. Так, даже интересно, что будет дальше. по на один сдох что ли а нет вот сейчас оба сразу сдохли этот не подпался под удар мне кажется она все напортила блин ч она такая быстрая ай-яй-яй эх 86 процентов я думал соточка будет криво запустил там последнего дракончика очень криво пошел Ой, все равно победа, замечательно. Так, 420 тысяч. Эм, сейчас чекну. И по 65. 420. И чё? А, ну один. одну атаку можно сделать. Часовую башню лучше вкачивать. Ну не сейчас, сейчас надо бесплатное ускорение. давай давай. давай. Все, ой. фух Так. Опа, она опять простая вроде база. А вроде и нет. Вот тут и не поймешь. А, все, у меня только 6. 6 это мало. Ой, дракончик перед смертью успел прямо это снести, так красиво. Так, ну одна звезда уже есть, сейчас будет вторая. А, нет, не, не будет, ё-моё. Ну, 65% надеюсь. Так, так, так, давай, давай. О, как разогнался-то. Нифига себе, когда-нибудь такое видит. Давай еще. А, ладно. Я уже переборщил, когда попросил у него по ВО снести. Ну, было бы Хорошо. Так, это это хорошая атака, да, продуктивная. Так, он вот 50% уничтожил. Ну, Тоже пугает. А так, так, так. О, 53, отлично. Это победа опять. Так, ну и соответственно третий бой, да. Только надо сейчас. Эм... Что-нибудь поставить, прокачаться. Что-то самое дорогое... <смех> Понятно, здесь самого дорогого не найти. А может, что-нибудь в магазине. Да блин. Не, ничего уже нет. А, вон там караульная. У меня даже караульная на этом аккаунте нету. Воу-воу. Надо поставить... Ой-ой-ой. Исследование. Ну тут типа да, согласен, ничего. И тут некуда. Ну что-то надо качать, поэтому типа. Вот 300 тысяч накоплю. Эм, варвары потом могут помочь. Вот и иду дальше, замечательно. Уже куча боев сделали. Так, раз, два. 3, 4, 5, 6. О, отлично. О, отлично. Отлично. Отлично. Так, так, так. Так, так, так, так, так, так, так, так. так. Не надо, так. О, -о, -о, -о, -о. 53%, 57%. Давай еще парочку зданий. Эм, блин, тут, тут просто три башни по нему ударяют. 61% отлично, 61%. И что это значит? И тут начать. Дом строителя уничтожен. Это уже плохо. Теперь остается молиться, что он не снесет 50% по-моему, хотя хз. 55. ⁇ -мо ⁇ их так обидно. Так, домой. Ладно. Еще одна попытка. А, тут уже все от этого отличилось. О, с одного боку. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Эм, ну, это намек, видимо, чтобы я отсюда нападал, да. А чё, я когда намеков не слушался. Вот отсюда и напал. Так, давай-давай, ПВО снеси, главное. все активировали, а сносить не хотят. 60 процентов так отлично отлично две звездочки вау круто вообще замечательно давайте эм, давай быстрее быстрее быстрее напряженный момент 82 процента все проигрыш ну блин конец конец атаки конец атаки это не факт что проигрыш ой он только 25 процентов за пол минуты эм, это хорошо Йоу. оу оу оу эм, там дробильщик надеюсь блин, и чё делать давайте на дробильщик идите краса блин там лучница все снесли все испортили как же я их ненавижу учницы. сейчас они еще эту пушку снесут и сейчас и и серьезно и это сотка да к черту. Все было отлично. Все было просто шикарно. А сейчас все просто плохо. Так, ладно. 311%. Здесь до фула четверки еще долго качаться. Может к концу лета прокачаюсь. Я не знаю, гарантии не будет. Так. Так. Ага. Дела, давай, давай. Так, сейчас посмотрю на великую формулу и расставлю. Что-то они не доснусят здания. Блин, быстрее, быстрее, сноси, сноси, сноси, 48. Нет. Блин, это вообще плохо. 68, 48, отлично. Опа, на победа. А вот это нежданчик. 85 тысяч. Блин, не то. Так, где? Вот. Блин. так все ставлю до седьмого уровня варваров а потом что ярость улучшается круто блин ну ч ⁇ прекрасно тут как я вижу еще можно фармить и фармить на золото переполнять поэтому не стоит я думаю пока что потом куда-нибудь еще потрачу это золото Так, лиги нету Еще могу здесь шариками напасть. Тут надо найти нормально дарку. Ну и закончить. Вот 402 дарка. Отличная база, кстати. И легкая еще и седьмая ратуша. Сейчас ей в трофеях. Поднимусь нормально. Я так и не проверил, да и пофиг. Вроде никого нету. Все отлично. Атака удачная. За эликсиром не гонюсь. Поэтому скину еще одну ярость. Ой, не туда. Но она, впрочем, тоже хорошо повлияла. А ты твер золото, маленький друг. Опа, на один наблюдатель, то есть кто-то вот на кого я нападаю, наверное, берет, сейчас и смотрит. А Дарк кто-нибудь будет тырить? Ну ладно, в принципе, еще две минуты, а я уже больше трех четвертей стырил, так что нормально. гарантия есть. За полторы минуты это наверное, не стырил. Хотя вот Король с шарами как-то нелогично поступает. Они идут на одном пути и сносят одинаковое здание. Ну вот, снес за минуту 33. Нормально. 82 тысячи эликсиров, да круто. Эликсиров и так много. Я еще и лучницу готовил. Тогда надо опять шару приготовить. 230 тысяч. Там эликсира стоит Ну все замечательно я себе поднял серебряную один. сейчас посмотрю какой у меня рекорд я забыл 1677 я тогда попробую подняться где то до 1500 и потом какой нибудь стримчик устрою прям большой большой чтоб 1750 себе поднять но ну, возможно он будет с утра потому что с утра именно московского, потому что ну мне неудобно вечером. Поэтому будет с утра. А может даже прямо с ночи. Потому что я буду снимать у себя в 10 утра. У вас будет 5 ночи, понятно, в Москве. 5 утра. Поэтому вот так может получиться. Так А смысл кидать? на запрос ну ладно вот такая вот была часть ничего полезного не, раска... не рассказал ну как не рассказал заборчик прокачали зато так вот это прокачаем и что там атаки и прокачка забора. Ну на этом все. Всем удачи, всем пока.